доброго доброго всем денечка за деревенским окошком зима снега у нас конечно не очень много бывало вот здесь в окошко посмотришь а все вот эти вот кусты засыпанные но не очень много конечно не очень много снега но тем не менее он есть у меня мои подписчики спрашивают вы совершенно под корень обрезали герань ну, из моих бывших видео которые я давала и как сейчас ваши герани выжили или нет вот я вам хотел показать сейчас свои герани стоят они у меня на подоконнике на всех окошечках это герань которую я полностью обрезал под корень и стояли они у меня все лето все лето стояли на полочке такая у меня полочка уличная есть во дворе Свели они очень хорошо действительно прям под корень их подрезала и они у меня месяца два стояли в подвале и сейчас я их принесла домой вот сейчас они уже конец ноября и декабрь 20 числа декабря они у меня сидят вот так на подоконниках я приехала к своим родственникам и вот королевскую герани. Представляете, она у меня через две недели зацвела. Я вам покажу свою фотографию, где она у меня зацвела. Маленькая такая. И я посадила ее в более-больший горшочек. Вот он тоже вроде как собирается цвести. Не знаю, то ли новое место жительства ей так понравилось. Решила меня порадовать. Это вот другое мое окно. Тоже выходящее сюда на улицу это посадила я плющевидную герань. Плющевидная она у меня тоже очень хорошо пошла. Видите, какая симпатичная. Совершенно два-два маленьких-маленьких была трошечка такая сиреневая. Это мои герани, которые я прям под корень, под корень обрезала. Это у меня тоже плющевидная красная герань. Она у меня все лето, все лето цвела подвесном кашпо я так его оставила, он у меня тоже стоял в подвале, вот сейчас я вынесла, и вот они у меня прям активно-активно стали расти. Сейчас в зимнее время я их только поливаю, я ничем их не подкармливаю, они совершенно у меня растут сами по себе, скажем так. Вот. Потому что удобрения сейчас, если будешь им давать, они будут очень сильно расти, в росте они будут увеличиваться, мне этого не надо. Пока я их только поливаю раз в неделю. Включевидная герань, это совершенно маленький росточек был, просто маленький-маленький. Ну, вот видите, как он хорошо пошел, сиреневый цвета. Я тоже посажу их, мечтаю посадить в кашпо. И думаю, она у меня зацветет и клетка будет очень хорошенькая. Вот мой ответ на вопрос Удобряю ли я их, выросли ли я вас, вы так их безжалостно отрезали под корешок. Все в порядке, все в порядке. Посмотрите, какие они пушистые, невысокого роста. Но единственное, что надо убирать здесь, какие-то сухие, вет... сухие листики. Но у меня их нету, потому что что, они только стали отрастать. Только отрастают, больше ничего тут делать-то не надо. Сейчас в феврале, конечно, я их буду Подкармливать они уже будут в феврале набирать цвет. Будем ждать цветения, но еще сейчас январь, февраль впереди. И к марту они должны зацвести обязательно. Обязательно зацветают у меня. Распушаться будут такими активными, красивыми. Вот еще на одном подоконнике, который выходит во двор. У меня стоит вот королевская герань лаванда. Она очень такая красивая лето она у меня цвела я на крылечке ее поставил в такое укромное местечко чтобы дождя там не было и посадил еще тоже красненькую я вот сейчас покажу вот тут вот красненькая у меня королевская герань тоже взялась очень хорошо и еще на один вопрос хотела ответить я сажала сноу princess алису таким образом он выглядит Вот посмотрите, он хороший стоит, крепенький, у него все росточки очень жесткие, такие, дают побочные же листочки рядышком. После пересадки, еще только прошла буквально тут дней 10 прошло, они себя хорошо чувствуют. Я просто хочу сказать это тем, кому я обещала выслать эти укорененные черенки. Вы не переживайте, я обязательно это сделаю. Не делаю это только потому, что я очень сильно заболела тут, у меня даже и голоса не было, неважно себя чувствовала. И сейчас я уже, конечно, все, у меня идет дело, все на все, на я поправилась, все хорошо, и я обязательно вышлю. Но у нас очень сильные морозы, 17-18 градусов, и мне бы не хотелось отправлять их почты, понимаете, если их сейчас отправишь, как бы не замерзли. Вот чуть-чуть подождем потепления и я обязательно их отправлю, кому обещала. Вот посмотрите, какие они у меня симпатяги, прям хорошенькие уже все дают, дают побочные вот ответвление это уже хороший признак того, что они хорошо укоренились и все в порядке. Вот видите как? А были уж совсем маленькие, то прям буквально полтора сантиметра. Так что, друзья мои, вот и на этот вопрос я тоже делаю попытку ответить, что, ну, когда там кто-то пишет, как можно ли взять будет. Но пока, видите, очень холодно. Отправишь по почте, загубишь. У меня уж такой опыт был, поэтому я пока этого не делаю. То есть его у меня здесь сидит, вот бокупа тоже. Все дремлют в таком задремленном состоянии. Но все живые, хорошие. Я их поливаю. Немножко добавляю перекис водорода, чтобы совсем уж там плохо не было. Снова принцип прям вообще хороший стоит. Посмотрите, уж какая-то прям. Все уже пошли бокалушечки, Это уже хорошо. Так что, друзья мои, кому обещала, я обязательно вышлю. Пока вот не время по погоде. Обещали потепление. Но я что-то не рискую вот по почте отправить пока. Давайте наберемся терпения, они окрепнут, и все будет в порядке. Я вам пришлю. Друзья мои, с наступающим вас Новым годом. Мир вашему дому!